Умные часы это последний модный тренд, который только продолжает набирать обороты и в качестве подарка будет отличным вариантом. С помощью умных часов можно наблюдать не только за временем, но и за своей активностью в течение дня. Контролировать пульс, оценивать качество сна, получать и просматривать уведомления, не доставая телефон. И это только часть полезных функций умных часов. А для детей можно купить часы с GPS, и вы сможете всегда узнать, где сейчас ваш ребенок. 3D-ручка – еще один очень популярный товар для подарка. Подойдет как взрослым, так и детям. Принцип ее очень прост. Она разогревает пластиковую нить выдавливает уже жидкий пластик, который можно рисовать как обычной ручкой, создавая удивительные 3D-рисунки. Можно нарисовать все, что угодно в объемной форме. Для людей с фантазией будет идеальный подарок. USB флешка отличный подарок для друзей по работе или учебе, сейчас выбор очень огромный, но я нашел флешку, которой вы точно удивите и такой больше ни у кого не будет. Это флешка под заказ с индивидуальным логотипом или же фотографией, такая подойдет и в качестве подарка любимым, при подключении она приятно светится, а фотография становится ярче и выразительнее. Есть также флешки в другом индивидуальном исполнении. Такой подарок будет очень приятно получить, а радовать он будет каждый раз при использовании. Настольная 3D лампа. Не слышали о такой? Я тоже недавно узнал. А их разнообразие уже поражает воображение. Лампа светится разными цветами и подсвечивает акриловое стекло, на котором с помощью гравировки нанесено изображение. Выглядит очень круто. Управление с помощью сенсорной кнопки. Есть также и вариант с пультом. Подойдет и для детей, и для взрослых. Светильник можно найти любой тематики. И я уверен, что мало кто задумывался о таком подарке. Удивление и восторг гарантирован. Мобильный телефон для многих становится долгожданным подарком в новогоднюю ночь. И если вы планируете порадовать своих близких именно телефоном, то в описании я оставлю самые лучшие варианты в разных ценовых категориях. Ну а чтобы вы не боялись заказывать дорогие вещи, я подберу для вас таких продавцов, с которыми никогда не возникает проблем. Следующий товар, который также борется за право стать подарком, это Powerbank. Люди стали очень много времени проводить с телефонами в руках И от этого никуда не уйти И зачастую зарядка становится крайне необходима Находясь в дороге, очень кстати придется дополнительная батарея в виде power банка. Я всегда советую фирму Xiaomi. Продукция, которая лично проверена временем, но вы также можете отдельно посмотреть мою видео подборку лучших накопителей и выбрать подходящий. Перейти можно, используя кнопку И e справа сверху или перейдя по ссылке в описании. Но автолюбителям в качестве подарка я очень рекомендую портативный стартер, который сможет завести автомобиль в мороз даже без аккумулятора. А в повседневной жизни его можно использовать как как обычный Powerbank, который способен зарядить даже ноутбук. Но ну, раз зашла речь о подарке для любителей своего автомобиля, я рекомендую купить видеорегистратор. Их также огромное количество на AliExpress, но для вас я в описании оставлю ссылки на лучшие. Наушники могут стать универсальным подарком для любого возраста. Можно порадовать ребенка крутыми игровыми, или же любимого человека с стильными и качественными наушниками. К счастью, выбор на Алиэкспресс огромный, и вы сможете найти для себя подходящее, учитывая предпочтения и цену. Для людей, которые большую часть дня проводят за компьютером, можно купить набор в виде удобной клавиатуры и мышки. А также можно найти кучу полезных товаров для компьютера, типа USB хаба, переносного жесткого диска, а для любителей рисовать графический планшет. А напоследок я оставил оригинальный подарок – электронная бабочка в банке. Стоит лишь громко хлопнуть в ладошь или постучать, и бабочка тут же запорхает, полетав она сядет на стенку банки и будет плавно шевелить крылышками, словно живая, а затем уснет. такой подарок вызовет бурю эмоций как у детей, так и у взрослых.